Друзья, те, кто с нами с первых дней, с самого начала проекта, наверняка помнят матовую гранату. Ford Probe, которую мы купили на продажу, эта машина была перекрашена в черный пластидип, потому что лак почти на все поверхности был покрыт такими микротрещинами. При разведении не соблюли технологию. То есть, что-то там перелили, скорее всего. И э, было принято решение ее перекрасить. Краска не подошла, потому что для того, чтобы машину перекрасить, нужно ее э, сначала приготовить. То есть, нужно было реально, до железа почти что, скорее всего, снимать, перегрунтовывать, забывать и красить. На помощь пришел э, пластидип. Этот э, продукт, этот э, материал, он э, довольно такой, ну, как-то как объяснить но это резина в общем и резина скрыла все эти микротрещины просто облили машину и все получилось все, кстати, довольно-таки неплохо полностью изменился ее внешний вид ну, по идее, машина была блестящая а она матовая стала такое чувство противоречивое мне понравилось с одной стороны, а с другой стороны нет ну, в общем, это не суть, дело важно э, машина эта зависла уже полгода э, она не продавалась, точнее, даже э, отдавать ее за какие-то гроши мы не хотели, потому что, ну, как бы вложили в нее деньги, и суеты было с ней немало. Почистили, там, перекрасили, помыли хорошенько. Специально подобрали диски, перекрасили в белый цвет. Ну, в общем, кому интересно, вот тут ссылка и в описании, вы можете посмотреть на этот экземпляр. Бывает такое, что машины зависают. Связываться с такими вот э, неординарными машинами это всегда определенный риск В какой-то момент, когда я увидел результат все, я понял, что машина притягательная На самом деле она получилась неплохая Ее можно было скинуть без проблем за ту же цену, которую мы у нее скажем так, вложили То есть э, сумма приобретения плюс работы Но этого делать не хотелось Хотелось что-то с нее выиграть Хотя бы потому, что машина зависела уже буквально полгода То есть как это бывает? Я очень часто продаю машины э, вообще их не трогая то есть, если выгодно купил, я просто-напросто накидываю свой процент, свою комиссию и продаю машину. Не связываясь, даже иногда снимая, не трогая ее. Но а, когда машина зависает долго, вот перекупщики меня поймут, те, кто занимается купли продажей Когда машина стоит у тебя несколько месяцев, когда по лучшей там то все пятое-десятое, вкладывали еще к тому же в нее. И она тебе влетает в копеечку. Уже бывает очень жалко и обидно ее отдавать за эту цену. Мы решили ее придержать до весны, потому что, повторюсь, машина неординарная. И кабриолеты, спорткары, купе, они продаются очень хорошо именно в летний период. То есть июнь и вплоть до августа. Потом спрос на них падает. Вот сейчас конец февраля, и мы начинаем с братом охоту на кабриолеты. Особенно хорошо идут 206-е открывашки И если их приобретешь, 5, 6, 10 штук вот за это время, за февраль, март и апрель, то в течение мая и июня ты их все продашь, и продаж очень выгодно. Так что мы уже так планировали оставить ее до весны, и неожиданно э, нам предложили обмен пятерку BMW в кузове 39 Но это Dora вот Я даже машину не видел еще. Э, еду на нее посмотреть и оценить, что она себе представляет. Брат уже ее видел Машина в идеале, с его слов Одна небольшая обмятина Царапина э, На двери И все, в остальном, говорит, машина изумительная Плюс ко всему, сервисная книжка Это всегда огромный плюс К тому же машина обслуживалась В сервисе BMW вот. У машины кожаный салон, мультируль Все остальное сейчас мы увидим вместе То есть это как бы тоже Не супер-пупер ходовой вариант Пятерки, они продаются Неплохо, но значительно хуже, чем тройки. И тем более, если речь идет о таких вот довольно старых моделях. Потому что после рестайлинговых э, там уже очень много изменений. Визуальная прокачка, фары у них красивые, э, щиток приборов все остальное. Ну и в общем машина полностью доработана. Такой вот совет. Всегда по возможности приобретайте рестайлинговые модели, рестайлинговые машины. Почему? Потому что в ходе эксплуатации, там 2-3 года, пока идет этот модельный ряд, э, Инженеры-конструкторы, они просчитывают, анализируют все минусы, все недостатки и проводят рестайлинг. То есть в течение какого-то определенного времени, обычно это несколько месяцев, идет обновление модельного ряда, выпускаются рестайлинговые машины и после этого серия завершается. То есть не серия, а модель или кузов, он прекращает выпускаться. Так на смену Е39 пришел кузов Е60, который продавался, по-моему, до 2009 года, если не ошибаюсь. Я, например, при всей довольно такой, как скажем, неоднозначной позиции по отношению к E39, эту машину люблю, она мне нравится. У меня было лично моих три, и еще несколько штук я просто перепадал, даже не эксплуатируя. Так вот, была у меня е 39 530-я трехлитровый дизель на автомате, но там это был не самый последний рестайл, а рестайл, по-моему, 2000 -го года. Но на самом деле машина была просто бомба. Из опций я вот просто не нашел того, чего мне не хватало. То есть машина была фаршированная до безобразия. Такие машины попадаются крайне редко. Я ее продал очень удачно. Купил, по-моему, за 5-200 а продал за 7000. То есть вложил в нее только стоимость техпаспорта, оформил машину и все. И масло. Мне даже масло менял потому что она была обслуженная уже. Покатался в свое удовольствие 3 месяца и продал впечатление, ну просто я не знаю если такая машина попадется мне еще раз я ее куплю без сомнения, но проблема в том что на самом деле она не то что очень старая ну машине до 15 лет тем не менее попадаются достойные экземпляры, ухоженные, но их не продают, вот. а если продают то за очень э, высокую цену вот. найти крайне трудно поэтому когда брат не сказал что такое предложение поступило по обмену я сказал да, давай поменяемся и он, в принципе, тоже э, с этим сразу согласился. Потому что, ну, явно эту машину продать легче. Может быть, мы с нее не выиграем тех денег, которые э, получили бы с Форда. Потому что проба, на самом деле, нужно было э, дождаться клиента. Он по-любому появился. Приходил один клиент, посмотрел, в восторге был, весь все. Но э, проблема там была в том, что, скорее всего, ему озвучили очень большую цену страховки. Здесь, в Европе, почти во всех странах, я не знаю, есть исключение или нет, Цена страховки зависит не только от стажа водительского, но и от того, были ли у вас аварии. То есть, били у машину или нет. Чем больше у вас аварий, тем больше цена страховки. То есть, стукнул в машину, у тебя поднимается. Малюс называется. Если у тебя нет аварии, у тебя бонус, он может доходить до половины стоимости страховки. То есть, максимальный бонус это 50%. Больше его, по-моему, не бывает. Если ошибаюсь, поправьте меня. Например, у тебя было 50% бонуса. Стукнул машину, тебе подняли. 8, 10, 12, в зависимости от стоимости того, в кого ты въехал. Если въедешь в Rolls-Royce или в Ябло, там могут тебе поднять, наверное, и, не знаю, два раза. Вот. Стукнул еще раз, еще подняли. И а, 10% это, скажем так, ну, 10, 12, 15, 20 евро. То есть вот, например, сейчас за эту машину, за фиат, я плачу в месяц 23 евро. Но это не минимальный пакет. Минимальный пакет стоил 17 евро. Это такой средненький. То есть там есть депонаж, то есть эвакуатор, если машина поломалась приезжает, забирает до гаража бесплатно, плюс к этому если ломается лобовое, мне его, мне его поменяют бесплатно и если машину сожгут, потому что во Франции очень много жгут машины, особенно в Новый Год какие там бывают дни определенные когда у людей точнее не у людей, а у этих мелких бандюков, у них падает планка и они начинают машины сжечь сотнями, тысячами но прикол в том, что если машина застрахована тот потерпевший машину сожгли, он радуется, потому что ему страховка выплачивает полную стоимость машины. Так что это мнение о том, что о, вот кошмар, нет. Например, если бы ты мою машину сожгли, я бы не то что обрадовался, я бы сказал, ну и что, ничего страшного. Страховка мне выплатит полную стоимость машины. То есть тут это поставлено как бы более, скажем так, честно, чем в России и в странах СНГ. Там на самом деле такие истории просто волосы дыбом встают. Так вот, я ушел от темы. Сейчас мы с вами вместе осмотрим э, эту э, пятерку. И есть два варианта. Если машина реально в супер состоянии, достойная, потому что брат, он хорошо разбирается, но как бы у него опыта поменьше, чем у меня. Он начал заниматься э, позже, чем я, скажем так. Мы э, вместе ее состояние оценим. Если эта машина на самом деле супер, или там какая-то мелочь, допустим, есть, то мы ее оставим для брата. То есть брат ее оставит себе. Свой э, мерс он хочет подать Я заметил, у этого мерседеса, да в принципе и у любых машин э, Если это ржавчина естественно скажем так Она появляется в одних и тех же местах То есть на багажнике, на пороге Вот у всех машин ржавчина лезет в одних и тех же местах Это уже закон, в котором я убедился уже не один раз Плюс начинаются проблемы там с коробкой, что-то у него, видимо, синхронизатор на второй скорости износился, вот, и скорость плохо заходит у него раз. Ну и там, там болячки начинаются. В общем, он решил машину поменять. Если машина на самом деле хорошая, достойная, у нее маленький километраж, 168 тысяч или там 170, он оставит ее себе и полгодика или годик покатается на ней сам. А потом продаст за ту же цену, которая на ему вошлась. Я всегда говорю, желательно, ну, конечно, если есть возможность если позволяет время, потому что поиски машины отнимает много времени. Оформление, суетап, приведение в порядок, все это понятно. Но, если получается, машину нужно менять как можно чаще. Чем чаще мы меняем машины, удачно, с умом, не просто так, а наобум, пошел, поменял и э, взял другую машину. Нет, если подошел правильно к выбору, если э, все правильно э, оценил, э, вложение, там, состояние и все остальное, желательно машины менять как можно чаще то есть можете менять каждый месяц меняйте каждый месяц но ну, я вот так вот э, понял для себя что э, для меня самое выгодное машину менять на четвертом пятом месяце то есть поездил 4 месяца э, потому что техосмотр он действует э, полгода то есть, для того чтобы машину оформить нужно показать техосмотр э, датой менее полугода во Франции в Бельгии 2 месяца 4 месяца прошло Выставил машину на продажу, параллельно уже купил что-то другое. Обязательно нужно купить другую машину, потому что остаться без машины – катастрофа. Полная катастрофа. Выставил в интернет и продаешь. Все. Четыре месяца отъездил, даже желательно поставить на парковку и не ездить на ней. Вот. В этом случае ты выигрышь. В противном случае э, всегда есть риск проиграть. Как, например, с Мерселдесом. старым глазастом. Я его передержал и в итоге потерял на нем… Ну, не очень много, но потерял одним словом. Сейчас будет внимательный, детальный осмотр BMW 525 в кузове E39. Вот она стоит. А какая тачка. По-моему, это тема, ребят. Вот издалека прямо, ну, так, конечно, нельзя полностью поддаваться первому впечатлению, но вот то, что я видел, мне уже понравилось. Пойдем смотреть. Так, вот она. С самого начала, как я уже говорил, нужно понять, первое впечатление от машины вот. никогда не поленитесь нагнуться и посмотреть на положение колес потому что очень часто случается что согнута балка согнут чулок кольцо стоит криво и вот это уже повод не то чтобы задуматься а скорее всего отказаться от покупки потому что Но ну, если вы готовы к таким деформациям то да вы можете позволить себе их отремонтировать и все остальное но когда Согнута ходовая, это значит, уже автоматически машина машину был удар. Так. И можно будет перестать кого-нибудь, а? я? Какой Нет, я не говорю, что у нее. <с я <с говорю, <досюда> что. Сейчас я перестал. Подожди, подожди, подожди, сейчас давай сразу заведем и да. мотор послушаем. Открой капот. Мне кажется, там просто Сейчас не все не проверим, кажется. сейчас все узнаем. Диски, смотри, мощные у нее. Да, диски хорошие есть. Вон с, с, с левой стороны лечок. Ты что говоришь, батана? Это же. Мне просто этот э, вот на фастлипах и дальше они же уже идут. Вот эти обесшумки крышками идут. И где-то процентов 20-30 скрывает этого шума есть. Не, ну у нее мотор, конечно, не такой мощный, как у вот дизеля, у, у рестайлингового. Ну но нормально, тяга и есть у нее. 100, тяги нету. Тяги. 140? нет тяги? Не, у нее 163, но 163 никак не может быть. У нее не может быть 163. Почему 103 этих? Написано, да? 103 это не 160. 163 это получается 120 киловатт чем-то. Или 120 киловатт. Нужно умножить число киловатт на 1,3, чтобы получить лошадиные силы. Не, смотри, какое состояние. Охни, принеси, пожалуйста, этот фонарик у меня в машине. У меня здесь есть фонарик. Есть, да? Да нет, это не то, вот тот, тот телескопический принеси. Но это тоже, в принципе, нормально. Так, вспышка. У меня что тоже вспышка есть, подожди. Сухой, вроде. Но не то, что сухой, он, он в идеальном состоянии мотор. Посмотри, mm. ни одного потека масла. Машине 20 лет, без малого. Ахи, принеси, пожалуйста, не повините Смотрите, вот. турбина, 20 лет она сухая. Видите, фары, это дорестайл. Так, обязательно смотрите резину. Если резина изношена неравномерно, то это говорит как минимум о том, что нужно менять что-то в ходовой, либо сайлентблоки, либо наконечники. А как максимум, самое страшное, это то, что можно попасть на поведенный кузов, на испорченную геометрию. Смотрите, помните вот BMW, то, что мы смотрели 320-ю -го, 2002 года, какая там она вся была мокрая, я вам показывал. И смотрите здесь что-то, ни капли масла, абсолютно сухая турбина. Я вот не могу ту зеркалку конечно, просунуть, но я думаю, что все видно. Смотрите, стаканы. Обязательно надо осматривать вот эти вот потаенные места. Они много могут сказать. Простая внимательность. Я повторяю еще раз. Нет ничего сложного в определении битости, небитости и общего состояния. Просто внимательно осматриваем все моменты, все заклепки, все места, где у нас контактная сварка. Мне ну тут, конечно, состояние изумительное. Надо масло менять. Уже время 170 на ну, как правило, у дизеля масло бывает черное. У всех почти. Если там только вот недавно масло не менялось, потому что дизельные движки, у них другая, другой принцип работы, нежели у бензина. И там очень много гари и копоти, и масло черное, значит нормально, все, значит масло моет. Вообще не надо. Думать, что если масло чистое, это хорошо. Нет. Чистое масло признак того, что оно свою функцию не выполняет и не моет. Еще такой момент. в этих машинах легко проверить, машина вообще э, обслужена или нет. Это вот э, салонный фильтр. Открываем его и смотрим. Если он загаженный, если он старый, значит за машиной плохо следили, скорее всего. Но тут он на таком состоянии, знаешь, ну так, 50 на 50. не очень чистый, не очень грязный ну да, видишь, это плохой сигнал в принципе, но тут, наверное, просто ее уже знали, что продадут и не обслуживали скорее всего, как я думаю 10 назад его, этот ну вот этот фильтр не меняли, ну, потому что, не что он, не он сильно грязный. А, натягу, наверное, на мотор. И их надо менять, потому что если они забитые, вентилятор печки работает с усилием и возникают проблемы из-за этого. То есть не надо думать, что а, ну и что там, что на мотор не влияет. Это влияет на отопление, на салон, воняет потом в салоне, если эти фильтры грязные. То есть, такой момент тоже довольно-таки важный салонный фильтр. Дальше осматриваю внимательно. Слышишь, у меня такое ощущение, что эта машина вообще не билась никогда. В морду, по кузову сейчас посмотрим, но по крайней мере морда. И снизу, если ты посмотришь, вообще жарщик. Так, давай посмотрим. Никогда не надо лениться. Надо всегда смотреть. Свети вот где. Вот видишь, там масло потек. Это что? Это коробка, скорее всего. Ну, коробки у них железные. Сейчас посмотрим. Крепкие. Нет, подожди, нет, нет. У, у нее коробка намного дальше. Да. Потеки масла есть, конечно. Это не очень хорошо, но... Я повторяю, машине 18 лет. И, смотри, под головкой сухо. Значит, это, скорее всего, либо поддон течет по мелочи. Либо, ну, что еще может быть? какой, -нибудь, какой -нибудь сальник. Самое страшное, конечно, коренной, когда течет. Это плохо. Так, давай, заводи. Послушай. Очень важно чтобы вы заводили машину то есть чтобы мотор не был прогретый сейчас посмотрим все послушаем все давай никогда не подписывайтесь на то чтобы машина была прогрета то есть а да я поехал за хлебом конечно такое возможно но желательно всегда самому заводить подожди ну ТДС они с вами моторы Скорее всего, знаешь, что я думаю? Что она на 5 на 40 в масле, а ей нужно уже 10 на 40. У них минус еще этот аппарат тоже слабый. Ну, аппарат топливной аппарата МВД. Это мое мнение, я могу ошибаться, что она сейчас на масле 5 на 40, а ей нужно уже 10 на 40 масла. Потому Очень что ну покажите, оно за масло. А, уже 10 сок взяли, да? Ну, скорее всего, тогда, что оно уже на замену. Потому что масло очень сильно влияет на, на то, как мотор работает. Это потом посмотрим документы. Давай сейчас дальше проверим. Очень важный момент. Расширительный бачок. Никогда не проходите мимо. При открывании допустимо небольшое количество воздуха. Так, пшик и все. Это нормально. Но если вы открываете пробку и из нее гейзером вылетает антифриз, значит есть проблема скорее всего с прокладкой головки цилиндров. Так, заведи еще раз. Заглуши. Вот выкинул немного масла, но это не давление, не повышенное давление газового. А то, что там видите, прямо возле крышки, масса расположен распредвал. Это он выбросил. Давление и газов картерных, в моторе нет. Это уже хорошо. Нет, знаешь, честно говоря, работает она, конечно, не идеально, но страшного ничего нет. Я думаю, масло поменять, даже попробовать, залить какую-нибудь присадку смягчающую можно. Нет, инжектор не знаю я Сейчас чуть, чуть посмотрим уже Так, давай дальше продолжим Давай инжектор этот... Э, подай назад Нет, конечно, машина красавица Она просто смотрит на тебя Руль прямо сделай Вот так, вот, давай По-моему задняя дверь крашена Или может водительская Что-то крашеное есть Сейчас поищем Газай до конца Еще Еще Больше нет? А, идет же, нормально Так Ну ладно, подожди пока заглуши Посмотрим кузов Так, по мотору Скажем так, 8 из 10. Не сказать, что он идеально работает, но страшного тоже ничего не вижу. По косякам. Тут, тут. ну это мелочи, я тебе подниму. Мятеньку уберем эту. В остальном, у нее по-моему крашено. Крашено у нее, сейчас скажу, что... Вот способ, который беспроигрышный смотреть на отлив вот просто смотрим на состояние лака и краски нет ли перелива отлива там и игры светотени Но, как правило крашеные места шпаклеванные, они они неизбежно проявляются и их невозможно не заметить то же самое с этой стороны вот вот я уже вижу что передняя дверь крашена вот на передней двери то, отчетливо видим перелив на излом Вот передняя шпаклевана То есть тут абсолютно не сложно это, Не знаю, сможет ли камера передать Вот смотрите Сейчас поищу риску И мы Смотри, вот это здесь Сейчас, смотри, вот, эта Нет, эта дверь крашена вот это, сейчас я найду, Ну, крашено очень хорошо, а вот смотри, смотри, видишь, вот видишь льда от скотча так. Вот это их метод покраски переходом, они берут по кантику, подержи камеру Вот так они клеят скотч, красят и быстренько сдергивают, чтобы не мучиться, чтобы не париться с переходами То есть сложного ничего, эти моменты найти нет, село Надеюсь, что будет видно. Вот. Да видно, конечно. Сейчас я сделаю фотографию. Видео. То есть, вот видите, мы начали осмотр на перелив с стороны на игру светотени и заметили какие-то там неровности. Стали присматриваться. Вот тут покрасили переходом по-бельгийски, -по по-европейски со скотчем. Ну, просто поленились. Им, им просто лень, понимаешь, раскидывать краску. Вот потом ее полировать, они вот так вот клеят сдергивают и оставляют вот так вот эта ступенька, она надеюсь, что будет видно на камере, вот так непонятно на экранчике вот дальше вот по-моему крыло не крашено крыло не крашено, скорее всего, но... ну цвет хорошо, да? Подобрали. да, цвет хорошо подобрали, ну, ну... Не, не замена, и... и работа неплохая то есть для них далее такие моменты внимательно осматривайте уплотнители то есть если вы заметили Точку краски на уплотнители. Все, машина крашеная. Засмотри. Ну, это мелочь. Это открывали двери, и об что-то. Это дело житейское. До этого красили, да? Да, красили, а потом ударили. Это мелочь, на этом на не надо Машине 20 лет что-то хочешь почти. Угу. Так, ну, ну вот, вот -то... задние. Тоже, скорее всего, сейчас посмотрим. Лю лючок бензобака. Вот. Ищем вот тут перепыл. Вот видишь, это не то, да, окрашено. То крыло тоже крашено вот такие вот маленькие моменты мелкие нюансы видите вот дефект ну как повторюсь страшно вот абсолютно ничего нет так в общем крашена передняя дверь Крашено заднее крыло вся сторона а это эта дверь по моему не крашена потому что шагрень ровная нет эта дверь не крашена передняя дверь заднее крыло спереди что у нас вот эта дверь крашена тут шагрень вообще не заводская абсолютно видишь вот наплыв лака вот здесь то есть как я думал нет. Это что такое вообще? Такого ни разу не видел Может просто внимание не обращал, но я такого не видел То есть заднее крыло тоже крашено Получается они нет, нет, нет, нет, нет. Это вмятина А что за такой? Очень... Да, царапали там, притирали Нет, стойка нормальная, столько стойки осматривайте внимательно. О, нет, это не переплыл, просто что а белое. Царапенький. А? Нет, стойка нормальная. Не нормально, страшного нет. Так, водительская дверь. А что это такое? А, это стекло. Стекло, да? Да. Ничего страшного. А здесь где? она А ну то же самое что -то у этого вот вот Уплотнитель, ну какая разница Уплотнитель это уплотнитель ну, вот, здесь, мы, толстый, ты, себя, Сейчас подожди Толстенький швай, В общем да Крашено Заднее крыло Видишь? Вот, смотри, находишь пылинки, одну, две, находишь риску, две, три, не, но ну, работа хорошая, знаешь. Смотри, капот тоже как будто красили хорошо, вот эта дверь крашена, капот, там крашено со скотчем. чуть-чуть как будто цвет, от света, от так кажется, Так, у ну, я И такого криминального ничего не вижу. Капот смотрим. Если капот без сколов, если сколов мало, значит он был крашен. Потому что за 20 лет почти сколов по-любому нахапать. Он, он перекрашивался, капот. Капот красили. Капот красили. Сейчас найдем доказательства. Вот. Далеко не надо ходить. Смотри. Смотри внимательно вот сюда. Риски от наждачки. Вот они. Видишь? Отчетливо видны риски. Все. Какие могут сомнения дальше быть? Машина красилась. И мы это определили без особых проблем Меня смутило то, что на какой-то очень мало сколов Начали приглядываться И пожалуйста Кстати, мой телефон намного лучше передавал это все Чем камера Да, вот и тут тоже видно, я думаю Без проблем Да, это место шпаклевалось и красилось Ну красит, конечно, весь капот Капот переходом в Европе никто не красит Только мы такие вещи делаем Но бампер смотреть смысла нету Даже если он был и не крашеный что мало вероятно, это ничего не меняет. и Кузов нормальный, никаких проблем я не вижу. Абсолютно. Крыша ровненькая. Вот эти места обязательно осматриваем. Очень важные моменты. Вот, и осматриваем стойки. Вот. Стойки тоже невозможно, в принципе, сделать по-заводскому. Ну, конечно, возможно, но через несколько лет это по-любому вылезет. Так как машина довольно старая, если что-то там пытались скрыть со временем, это однозначно вылезло бы. Тут тоже ничего криминального не вижу. Так, теперь посмотрим багажник. За ну, да, 20 лет очень хорошо это сотруднилось. Ну вот тут ну, с первого поле... взгляда видно, что все нормально. Пятое колесо тоже литье. Запаска диска это редкость. Обычно бывает докатка или просто штамповка, а тут лить Кстати, перекупщики, которые вот махровые, они выдирают их и отдельно продают. Ну, потому что часто, да, люди ямку ловят, гнут. Это самый хороший. Ну да, они хорошие диски. На е 39. И вид нормальный у них. И смотри, и вылет небольшой есть. Ну, конечно, они не супер, пупер. Значит, надо купить эти эмблемы. Помнишь, что там? Иржоп продаются? Вот эти эмблемы поставишь. Впечатление хорошее, потому что сейчас вот еще с мотором внимательно. Вот видите, скотч приклеивают Потом сдергивают И переходами не заморачиваются Видимо была царапина Они чтобы не переходить, чтобы не полировать, чтобы не мучиться Наклеили Сдернули и все готово Такие вот варианты у них дурацкие Смотрим зазоры внимательно Чтобы они были одинаковые тушим. Да, ну это царапины замазали. Нет, мне машина нравится. Так, смотри вот. Видишь? Вот смотри камеру. Видишь? Переднее крыло. Оттенок. Сейчас его тоже посмотрим. Да, крыло крашено тоже. Тут вот видны риски. Не заглаженные хорошо. Ну вот они безалаберные маляры. У нас на такую машину там поддирались бы до каждой точки, до каждой плинки. А тут им, в принципе, особо по барабану. Посмотрим еще. Капот более детальный Так, ну лонжероны в порядке Это прямо сразу видно Вот так вот никто, ни один мастер Так вот не сделает по-заводскому Если и сделать, то это будет Ну там максимум год Даже полгода Потом все начнет преображаться Видите? То есть это я открывал крышку И выкинул масло чуть-чуть Нет, а нормально, там газов нету в картерах не скапливается а все нормально так ну, чем мне не нравится то что это поддон мокрый то есть мокрая защита ну не страшно скорее всего это давит под, э, картера так. Хорошо, не мешает капот посмотреть вот так вот тоже внимательно потому что в первую очередь при ударах страдает капот бампера вот Но капот крашеный мы это уже видели поэтому будем это внимание заострять Давай-ка сразу фотки сделаем Если что-то вдруг Не, конечно, тачка красивая Надо колеса накачать Что ты там говорил по поводу дна? Да, кстати, жалко, что темнеет Уже плохо видно, но на самом деле дно изумительное Подожди, сейчас Давай Позвольте какое состояние Дальше не можешь посмотри, ну, куда, на, рычаги? на рычаги смотри Вот на рычаги вон те вот, вот, балку Ниже, ниже опусти свет, вот, это дюраль, поэтому она не ржавеет Вся ходовая вот боевая дюралевая, в этом ее огромный плюс перед остальными машинами Что, пойдем в салон Тут у нас кожа Правда, сиденье не электрические 4 стеклоподъемника, Электрические зеркала а вот это вот не нравится мне, почему она протертая? 20 лет. Ну, ну, Смотри, кто там, если ты. Да, такой, ну чуть, -чуть... терся. Но ну, на самом деле, может, грузный человек был упить на меня. В Упит... Упит... Упит... меру, вот. да? Смотрите, какая. Или не в меру. Смотрите, какая. Еще в прошлом веке BMW. Какие делала салоны. Смотрите. Это стайл. Смотрите. А сада, да, и так. Вот это вот мне очень нравится, я, я постоянно опускал его Получается представительский класс вот. Два человека тут сидят Вообще В полностью таком раскованном положении Сейчас сяду Не, на самом деле я Немножко В этом В BMW надо сидеть не за а вот там Полностью двигаем вперед Сиденье вот это вот Пассажирское, переднее и сзади у нас получается VIP место. Вот я сажусь с моим довольно таким немалым ростом, 1,89 89 Смотрите, у меня еще какое большое расстояние. А если спинку еще приподнять, это переднюю, то конечно вообще будет огонь. Так, дальше. Потолок. Ну, потолок нем, потолок белый. К сожалению, темнеет уже, но надеюсь, что видно. Чистый, машина не прокуренная Дальше меня, Конечно темнеет сзади стеклоподъемник, как я уже говорил Блин, какая дерзкая, вонючка Такой сильный запах дает ну, Так, вот видите, последнее обслуживание проходило В прошлом году на 160 тысячах. мультируль тут у нас на руле круиз-контроль тоже управление аудиосистемой как, ну как в той и все вот у них есть болезнь у этих БЭХ у этих BMW это очень большая ну как не проблема а это вот, да. сюда покажи сыпятся у них пиксели битые пиксели как правило это начинается после 150 тысяч У какой-то раньше, какой-то позже, но вот Битые пиксели это их болезнь. Удивительно, потому что вот они здесь тоже сыпятся. Вот, на, на радио. А тут нормально. Все такое чистенько не поцарапанная Машина очень хорошая. Мне она сильно понравилась. Вот. Ондер Хоуд. Очень важный момент. Сервисная книжка. Видите? полностью обслуживалась BMW от и до да, вплоть до последней ревизии до 140 машина обслуживалась BMW. и вот смотри, здесь на карпасе год, посмотри, когда там обслуживалась и здесь, и ты можешь сравнить она как бы. Она же она 6 года М? не седьмого 96 -го. шестой год вот. вот очень важный момент если машину в береге выбираете на Карпасе, вот на этом документе, смотрите вот на этот пункт, дата первой регистрации в Бельгии, то есть если машина приехала из Германии или из Франции, там из Люксембурга, много машин бывает, то это число будет отличаться от э, даты, даты первой э, регистрации, вот это вот. то, то есть явно будет видно, что машина пригнана откуда-то из другой страны. И, как правило, все они бывают, не все, конечно, я не могу сказать, что сто процентов, но в случае, когда вот эти даты различаются, у машины бывает взорванный километраж, нечестный. Да, в 2010 году. Ты можешь проверить, только пробегу. Да, и вот это, эти даты можно сопоставлять. Так, вот сейчас попробуем найти вот это число. 01. 12, 2010. 01, 12 01.12060, видите? 140 607. И вот здесь. 01.12.2010. 60, 140 607. То есть вот в таком случае вы уверенно можете сказать, что километраж не крученный. Не, ну это тоже обманывают. Ушлые там всякие. Перед контролем скидывают километраж и загоняют. Ну, как бы это исключение правил Вообще, за что я уважаю бельгийские машины, вот за этот, за этот карпас. Даже в Германии такого нету. Есть в Америке, по-моему, называется Карфакс или Картфакс, не знаю, короче похожее название. То есть Карпас реально рулит. Давай по мотору еще раз, что там, что-то мне вот этот шум. Нормально, ничего страшного. Я таких проблем не вижу там больших. Вот этот, который, он вообще пятерка есть такой постоянно. Он его послушал, он где-то. Вот этот 99-го, 2000-го, идет другой там мотор, они чуть по другому Да он грубый, видишь, там нету этих Это же еще не Common Rail, это как называют, ну другая система сами... Common Rail конечно лучше, мягче работает, но опять-таки у них и проблем больше ну, вот, Смотри, просто... я думаю, в чем дело, почему так я как вроде BMW как-то сижу по-дурацки Оказывается она приподнята, как можно на BMW так ездить, опа Это уже другая посадка, это меняет дело полностью Май месседж Эй, не май мессидж, я батуха же есть. <laughs> что, давно не было боевого меня? Хоть покатаюсь. Там Судас. тебе паркануться додому. Паркануться. <laughs> <В задушку. laughs> плохая. Ты смеешься, что ли? А как она должна? Это 2 и же. Нормально она едет, кроль честь, высоко стоит так ездить охренено а на не регулируется только по высоте нормально мягкая машина едет от не хотел вот какой-то шум есть слышишь но это еще раз говорю машина старая и от нее ждать того что она будет ехать как новая нельзя Можно, но не получается, ну? Да. Так, чуть что убрать. Что ты хочешь? Климат-контроль. Правда, не раздельно. Галка, чуть поздно, да? Ну, звук, звук боевой, конечно. Потрясающий. <реш> Ребят, в на нашем проекте нет спецэффектов, нет модных саундтреков. Мы этим не занимаемся, извините. Если вы реально хотите там крутого, там, крутой компьютерной графики, переходов каких-то там. Нет. Видео, да, по съемкам, может, когда камеру приобретем как покруче. Качество изменится. Но в настоящее время я снимаю на смартфон. Он снимает Full HD, хватает. Ну вот да, стабилизация, конечно, мало, поэтому извините, за не очень такое качество высокое. Ну, в принципе, я думаю, что для того, чтобы получить информацию нужную, качества хватает, она больше, ну, как бы. Нет, окей, все нормально, нормально машина едет, не наговаривай на нее. Вот какой-то шум есть посторонний, который я не понимаю. Честно скажу тебе, я не знаю, от чего, от чего он исходит. Все, шум? Вот, у-у-у, вот в этой области. Вот, слышишь? Это турбина, осталось ее. Так, отрабатывает, слышишь? Плохо, да? А, нет ну Не свисты, Нормально все, мягко едет, сайлентблоки все хорошие У БМВ не то, что болезнь, да, но у них блоки ходят не очень долго Поэтому будьте внимательны всегда при выборе BMW Поднимите машину и посмотрите на блоки. Или просто проедитесь по такой вот неровной дороге Если стуки есть, это стопроцентно разбитые блоки. Ну еще есть тоже тяги стабилизаторов, ну стабы они тоже разбиваются часто, но сайлентблоки у них, на самом деле, слабое место. Нет, не знаю, мне машина очень сильно нравится. Мягкая, комфорт, посмотри какой. Да, на 20 лет, конечно. Чего ты хочешь от нее? Тянет, да. Не слышишь, что ли, не видишь, что ли? Говоря, вот такие старые машины так не надо отрывать. Но. Э, От чужую можно, да? Зак? Очень важный момент. шутками но машину нужно регулярно, как сказать, давать перцы, регулярно давать дроздов потому что иначе забиваются катализаторы, инжекторы, забиваются камеры сгорания, там сажа в них собирается. Поэтому обязательно, систематически нужно машину. Прокачивать, так скажем. Так что за Агиру звоните, если что. Да, если что, он человек, умеет. Ну, где вообще смех смехом? Нам куда ехать? Куда ехать? Вот слышишь? Вот такой звук. Коробка не там. Коробки у них вообще крепкие будут очень. Да? клапана у них бывают. Клапана отличная. Ой-ой-ой. Что они такие, сволочи? Я думал, только в России бывает. 400 метров да? Поверните налево ну, Продолжайте движение 800 метров По Малинстрайм Номер... Поверните направо Сейчас же ты не скажешь на Поверните налево Почему, На, на Кюрикене Да, вот рабочий, да, что ли? Через 600 метров ты чё, как, как не ты вообще мог подумать, что тяги мало у Слава мне показалось, она должна открыть покладка не держит нормально старый, от от картера метров, направо, нас доезжаем да уже? нет, короче мне динамика 600, ее нравится, хорошо. ее готов для ее километража, динамика отличная машина мягкая, машина комфортабельная Чего еще нужно а вот крутит, смотри как она крутит. Вижу, вижу. Звук боевый. Ни с чем не спутать его. Да, шумоизоляция хорошая. Можно смело по телефону разговаривать за рулем. Все, тест-драйв, мини-тест-драйв проведен. Машина стоящая, машина хорошая. машин надо покупать. Поздравляю тебя с покупкой. Машина. Хорошая машина. Спасибо. Боевая машина вымогателя